это не просто цифры, это судьбы, это наша безопасность, это наши победы. Мы вам разослали материал, называется «Стране нужен бюджет победы и развития». Он поступил президенту, СОБИС и правительству. Я надеюсь, что вы внимательно изучите, там есть все наши предложения, включая бюджет развития и его обеспечение. Но я хотел бы прежде всего обратить внимание ваше на следующее. Вы решение приняли, как голосовать, но хотел, чтобы вы услышали нашу точку зрения. Этот бюджет, к сожалению, полностью оторван от реальной жизни. Мы единственная страна в мире, которая вымирает ударными темпами. За пять лет потеряли 3 миллиона, в этом году еще 3. Вчера выступал... Умаров Джамбулат, президент Чеченской Академии Наук в Храме Христа Спасителя, он обратился ко всей стране, необходимости принять экстренных мер, в противном случае некому будет держать государство в единстве. У нас пруд цены, которые парализовали все на свете, от стройки до коммуналки. Мы обязаны принимать меры, откройте этот раздел, посмотрите, там нет ничего, что мы обсуждали в этом зале, Такое ощущение, чтобы министерство и правительство нас не слышат. Этот бюджет полностью оторван от регионов. Задайте своим губернаторам вопрос, как они сейчас комплектуют наших солдат. Они вам скажут, что за свои средства, которых нет, долги растут у регионов сумасшедшими темпами. Лишь 14 регионов справляются с этим. Этот бюджет полностью оторван от того, что мы обсуждаем в этой думе. Поддержал я председатель, прошли великолепные слушания по всем вопросам. Все неправильно комментировал. В местных бюджетах нет средств для того, чтобы обновить трамвайный троллейбусный парк. Нет, вы посмотрите, там все износилось, а коммунальные трубы рвутся и будут продолжаться рваться и так далее. В этом бюджете нет ничего для выполнения указа, указа президента. Его послания, ничего нет. Президент говорит, надо переломить ситуацию, выйти на мировые темпы развития. Сидит Кудрин, сидит Цуланов, 10 лет подряд, средние темпы 0,9%. В мире за 3, то есть в 3 раза хуже у нас. В Китае 8 раз выше, чем у нас. Если брать то, что мы составляем мировой экономики сегодня, это меньше 2%. Царская империя накануне Первой мировой войны в 13 в два раза больше имела, РСР в пять раз, а Советский Союз в десять раз больше. И если это удельный вес будет проседать, вы не держите нигде никаких побед, уважают в этом мире умных, сильных, успешных, и успешных, волевых и так далее. Нам надо все с вами сделать, чтобы заставить их выполнять, в том числе и слушать предложения, которые мы вырабатываем на наших встречах. Ведь мы с вами провели 16 слушаний, 22 круглых стола, 3 общероссийские семинара только по инициативе нашей фракции. Там великолепные рекомендации, там соглашались. Президент согласился с большинством наших предложений. Вынесены были на госсовет от программы обустройства села, новой целины до продовольственной безопасности. Но ну, ничего там нет. Мне неудобно это говорить, но нет там ничего. Что в этих случаях делает любое законодательное собрание правительства? Война. Война требует решения трех проблем. мобилизации ресурсов. Раз. Да? Второе – сплочение общества. Да? И третье – четкое определение приоритетов, которые бы обеспечили вам победу. Что касается мобилизации ресурсов. Ну, в ответ, что делается? Открывайте этот бюджет. Объем бюджетных ассигнований в ВВП сужается, обычно условия войны расширяется, государство должно эти ресурсы направить на главные цели. Никто еще не побеждал, кто будет сужать бюджетные расходы, остальное будет рассовывать по карману. Это ненормально совершенно с точки зрения управления. 350 миллиардов заморозили, никто не хочет отвечать, там уже сидят наши эти доллары, делят, ну вот такие. Но в этом году я когда увидел, что Центробанк прогнозирует 264 миллиарда долларов, вытащат снова из страны, за это надо в Магадан немедленно отправлять. Это же недопустимо совершенно в условиях военной опасности. И еще вот сейчас назвали, будут деньги делить. Я не знаю, как они будут их делить. Мы единственная страна в мире, у которой 100 миллиардеров долларовых, Имеют больше, чем вся остальная страна собрала и выживает. Вы найдите вторую. Америка в подметке не годится. Так что, трудно решить эту проблему, она абсолютно решаема. Это вопрос воли, вашей воли. Примите подоходный налог в по рессивную шкалу и заплатят. Им бежать сейчас некуда. Их поперли отовсюду. Я бы на их месте сейчас строим троем бы пришел, думал и сказал, возьмите с нас то, что положено, на победу, на все остальное – а у нас бронежилец стоил 17 тысяч, а стоит 90 тысяч. Где наш ФАЗ, кто определяет, каким образом это происходит? Вторая задача, которую должны мы обязаны жить, переломить ситуацию, выйти на мировые темпы. Но чтобы выйти, надо все сделать, профинансировать национальную экономику инноваций. Ну, вы гляньте, в бюджеты, экономика национальной на 17%. Я с учетом инфляции говорю за три года. А инновационная экономика вообще ликвидируется почти как класс. А за счет чего вы это сделаете? И каким образом? Почему там денег нет? Почему не определяются приоритеты МИС Академии наук? Локомотивом всегда являлась наука. Пришел Ельцин с этими идиотами, разгромили всю отраслевую науку. Унизили, отобрали ученых лаборатории и так далее. И потом полтора миллиона разбежалось из нашей страны, работают во всех лабораториях. Я видел у Билла Гейлса, на Боинге, в Южной Корее. Чего они нам не нужны? Это талантливые люди. Я вам 10 раз предлагал, давайте бы их вернем в страну. Они же сделают нашу страну, у них уникальный опыт и свой. Они там сейчас не нужны. Их там преследуют. Давайте решим. Размазана экономика по 11 разделам, и в результате даже талантливым детям ничего не дали. Даже русский язык не хотят продвигать. Вот, вчера Слуцкий прекрасно выступал на соборе, 350 миллионов в мире знали русский язык. На 80 миллионов сократилось. Никогда не было в истории ни одного народа такого безобразия. Образование. Образование вообще-то главное. Спрашиваю свою коллегу, он тоже преподает матанализм. Я говорю, скажи, как сейчас математика? Он говорит, Геннадий Андреевич, беда. Я говорю, какая беда? Знаешь, вынужден первокурсников учить читать, учить говорить и учить писать. Не умеют читать сложные тексты, не понимают условия задачи, если пишет 20 ошибок на листе и не в состоянии воспроизвести на нормальном экзамене. Это результат того образования, которое навязали стране. Мы с вами пять раз принимали еще поправить. Готово все. Вот сидят люди, которые вам предложили. От Алферова, Мельникова, Кашина, Савицкая, всех Смолина. Ну почему вы не прислушаетесь? Все готово. Смотрите, каким образом у нас сейчас даже по информации в вузах проводится. Они не знают, что происходит на Южном фронте. Сплочение общества. Ну каким образом мы будем сплачивать общество? Я уже сказал о доходах, это пятая колонна, просто распаясалась. Ну гляньте раздел ЖКХ. Помните, Райкин, какой ты жилец, когда у тебя кран фонтанирует. ЖКХ, гляньте, минус 60%. Призм вносит труб 60-70-80%, ветки и аварийные жилья от региона, я посмотрел от 40 до 80%. Но оно же ждать не будет, оно будет разваливаться, лопаться, падать и так далее. Эта стратегия должна быть резко увеличена, мы обязаны это сделать. Продовольственная безопасность. Ну, надо нашим ребятам по медали, по ордену уже дать. Все подготовили, все показали пример. Наши э, народные предприятия великолепно работают. Приглашаю вас, посмотрите, денег от вас не просим. Давайте нам это внедрить во всей стране. Президент поощрил. Все показали, рассказали, семинар провели. Привезли в Татарстан, показали, как руководство Татарстана к этому относится. Для наших каналов это не формат. Я им пять фильмов отдал на эту тему. Для Лукашенко формат, для Китайцев формат, для всех формат, кроме наших не формат, в принципе. Я посмотрел, у нас, спрашиваю, добавьте немножко, главный вопрос стране рассматривать. Добавьте, админут. Да, это самое. Спрашиваю, приехали, вот сейчас, Харитонов завтра проводит по Северному завозу, мы с ним все печем, всех помочь, там 3 миллиона обслужить надо. Спрашиваю, Охотское море, рыба, крабы. Мне на ушко говорят, Геннадий Андреевич, там разворуют на 4 миллиарда долларов, там никак не договорятся». Посмотрел, как эту программу, которую Кашин проталкивает, и опять она уперлась в поддержку правительства. Я понимаю, почему, но надо принимать меры сбережения народа. Самый главный, самый ответственный вопрос. Здравоохранение с инфляцией, чтоб, минус 17 процентов. Но меня потрясли две строчки, сердечно-сосудистые, Минус одна треть уже в следующем году. И онкология минус 25% за следующие два года. Физкультура и спорт почти наполовину, культура на 16%. Ну и каким образом мы будем вылазить из системного кризиса, восстанавливать, возрождать все наши базы и побеждать. С таким бюджетом вы ничего не решите. Я абсолютно уверен, что это дело поправимо. Я надеюсь, что президент поймет и услышит нас, потому что послание надо выполнять, впереди 23-й год, для всех нас очень ответственный. А в этом году мы должны все сделать для успеха и победы на Южном фронте. Для нас это вопрос исторического выживания. Мы не можем вызывать за такой бюджет, мы будем продвигать свою финансо-экономическую политику, свой бюджет, бюджет развития и победы.